здравствуйте дамы и господа вашему вниманию я хотел представить модель сейфа монолит производства компании монолит сейф модели мускул мускул сейф это цельный металлический сейф ну, практически цельный металлический в корпусе здесь применено два слоя металла по два сантиметра между которыми заложены заложена шведская сталь и керамика Дверца состоит из 4 сантиметровых плит металлических, между которыми заложена каленая металлическая пластина и внешняя плита 2 сантиметровая, которая выполнена как колодец, в который вложена также каленая пластина. Данный сейф включает в себя два замка разных типов. Один замок это электронно-кодовый, второй замок механический блокиратор класса Б. Ригель также цельный металлический максимально возможного формата 9 сантиметров высота ригеля 3 сантиметра его толщина Сейф, корпус сейфа как я уже и сказал выполнен из двух двух сантиметровых плит между которыми находится слой шведской брони и керамики. Особенностью данного экземпляра является то, что в нем может отключаться механический замок. То есть в данном случае он работает, мы можем закрыть, вынуть ключ. И открыв электронно-кодовый замок, у нас не удастся задвинуть регеля, только после того как мы откроем механическую часть замка регеля будут задвинуты в то же время не всегда удобно пользоваться механическим замком и не всегда это надо если сейф не заполнен полностью поэтому сейф можно перевести в режим одноключевой режим такой режим в принципе переводится довольно таки быстро все, сейф переведем в одноключевой режим в таком режиме мы можем пользоваться только электронным замком механический замок у нас в таком случае не задействован. Но в то же время, как только нам понадобилось перевести сейф в максимально возможную степень защиты, мы переводим сейф в двухключевой режим, в двухзамковой, И уже пользуемся... Включая механический замок тоже. То есть закрыли, убрали ключик и ничего не происходит. Данный экземпляр будет монтироваться сейф это не отдельным будет сейфом он служить а как отделение в бетонном сейфе поэтому у него наружная окажушка она разборная для того чтобы вначале наружный короб собрать внутри сейфа уже только после этого задвинуть вот этот внутренность сейфа сейф выполнен в брутальном стиле Максимально сохранено. Сохранен рисунок. Естественный рисунок толстолистового металла. Толстые листы металла, ну, толстые это имеется в виду 4-сантиметровый металл 5-10-сантиметровый металл Он идет с вот таким ярко выреженным рисунком проката. Такой рисунок решили оставить. Это, ну, то есть такой рисунок, как бы повторить сделать специально, его невозможно. То есть, и он только может быть после, после проката. Очень тяжело его сохранить, на корпусе не удалось это сохранить, а на крышке на крышках это удалось. Поэтому решили оставить вот такой вот рисуночек. Размер ключа, кстати, Сохранен минимально возможный, ну, самый минимум, который может быть отключать, для того, чтобы его было возможно носить с собой. Проклеен противопожарный уплотнитель Огракс. Крышка сейфа закреплена на 20 болтов закаленных. Вот такой вот мускул сейф.